Моды для Майнкрафта это очень и очень интересная вещь. С их помощью можно разбавить уже приевшийся всем ванильный Майнкрафт, получить новые эмоции и ощущения от геймплея. И с каждым днем модов появляется все больше и больше. Мне уже была подборка интересных модов, и даже не одна. Если вам интересно, то советую нажать на подсказку и обязательно посмотреть. А сегодня я расскажу вам о захватывающих модах, которые изменяют Майнкрафт и способны вдохнуть в игру новую жизнь. С вами, как всегда, я Саша, и это лучший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 Мод Dragon Loot добавит больше лута с дракона края. Теперь после смерти он будет дропать не только опытную драконью чешую, из которой можно сделать шикарные и мощные доспехи, инструменты, меч, лук, арбалет и тризубец. Все предметы превосходят по прочности характеристики алмазные инструменты, броню и так далее. Еще мод позволяет улучшить драконовый нагрудник, присоединив к нему элитры, что позволяет летать на крыльях в броне, а также заполучить элитры с несекаемой прочностью. Вы также можете Можете сделать специальную наковальню, которая не будет ломаться. Следующий мод полностью изменит и преобразит нижний мир. Мод Incendium изменяет некоторые биомы и добавляет 8 новых. Все новые биомы и структуры выполнены с использованием ванильных блоков и мобов. В целом, это достаточно интересный мод. За счет того, что мод использует ванильные компоненты, он сохраняет полноценную ванильность. Нижний мир стал еще более разнообразным и интересным за счет новых биомов, некоторые из которых очень атмосферные и необычные. Мод Regions Unexplored добавляет много новых игровых биомов. Мод существенно изменяет игровой мир, добавляя более 70 новых биомов с новой растительностью и блоками. Путешествовать по миру станет намного интереснее. Появится больше эпичных и необычных мест. Мод добавляет новые биомы и под землей, и в нижнем мире, зачастую используя классические игровые блоки и растения. Mine Colonies это обширный мод, позволяющий создать свою колонию. В данной колонии будут жить люди, которые могут заниматься различными работами, строить дома, выращивать растения, готовить пищу, защищать город от разбойников. Очень неплохой мод, который позволяет здорово разнообразить одиночную игру. Вы начнете с небольшого поселения и четырех жителей, обустроите им место работы, будете помогать развивая свой город. С течением времени жителей станет больше, вы сможете улучшать здания. В вашем городе будет множество профессий, которые позволят автоматизировать процессы добычи ресурсов и продуктов питания. Undead Unleashed Мод добавит в Майнкрафт довольно большое количество новых мобов. Всех их объединяет то, что они являются нечистью. Тут и восставший из ада рыцарь, и скелет в мантии с луком, призрак, что светится в ночи, и демон с большими рогами в аду. С них можно будет получить много полезного лута, включая новую броню и оружие. Сами модельки новых мобов выглядят отлично, отчасти пугающие и полностью вписываются в мир игры, ибо выполнены в том же стиле, что и дефолтные мобы.